Да, у нас есть представители экопоселения Родники. Родники. У вас там какая-то проблема экологически возникла, связанная с вырубкой леса. Может быть, расскажете в двух словах? Да, конечно. Только не сколько даже у нас проблем, а сколько проблем вообще у всех жителей Костромы, Костромской области, в частности, Костромского района. Кузнецовский сельсовет, находящийся в Костромском районе, в 20 километрах от Костромы, подвергается на сегодняшний день тотальной сплошной вырубке лесов вокруг населенных пунктов. Есть организация, подрядчик, которая получила в аренду лесные массивы и производит там сплошную рубку с множеством нарушений как по санитарно-защитным зонам, так и по буферным зонам в отношении ручьев, оврагов, редких животных. Редких растений. То есть мы сейчас на сегодняшний день привлекаем все силы, все средства, все возможности для того, чтобы эту вырубку остановить, для того, чтобы сохранить вокруг поселений зеленые лесные насаждения, и для того, чтобы на, сегодняшний, на завтрашний день не оказаться в поле, а жить все-таки вокруг леса с чистым, свежим воздухом. А какие формы борьбы, как вы хотите вообще достигать своих целей, я понял, у вас есть проблема. Как вы планируете достигать свою цель? Вот здесь говорили о том, что на самом деле тот, кто как бы далек от политики, в конце концов, ну, наверное, вряд ли найдет хорошую работу, вряд ли найдет здоровую среду обитания. Какие у вас формы борьбы? Значит, мы сейчас сосредоточились на э, нескольких направлениях. Э, первое, это э, сбор подписей. То есть мы хотим собрать. Э, как можно больше подписей, рассчитываем на несколько тысяч подписей за счету леса. Второе направление, которое мы сейчас активно прорабатываем, это привлечение общественного внимания, то есть через СМИ, через посредством интернета. Третье направление. Мы значит, взаимодействуем со всеми государственными органами по вопросам инициации проверок в отношении подрядчиков. И в отношении, соответственно, э, лиц, которые непосредственно занимались выделом лесных э, насаждений для вырубки. Я понял, я понял. Ну что, тогда стоит только пожелать вам удачи. Если какая-то помощь информационная нужна, обращайтесь. Мы всегда готовы вам помочь. Спасибо. Тем вам. более, мы к вам уже в гостях были. Все очень прекрасно, все очень красиво. Спасибо. Спасибо и вам. Всего за борьбу, Победы вашей борьбе. как сейчас ситуацию, чтобы... Люди дальше занимались своей работой. Вот ну, смотрите, как... Бы как, может, а как может... кто, кто вообще про С кем по телефону как говорили? Вот, вы, а, с вами, да, то есть вы звонили. Ну вот смотрите, как бы предлагаем следующую ситуацию. Есть, ну, сначала как бы а, вы технику убираете за нашу территорию, а потом вы же предлагали садиться за стол переговора. Предлагаю, вчера мы вас ждали в 10 часов, ждали, договоренность была, а вы не явились. Я сказал Наталье Ивановне, у меня, говорю, у дочки консультантный <сосе> <сосе> <сосе> Вагончики стоят на землях общего пользования. То есть общего не да. Да. А именно личности, а, лично, а общего да, да, да. да, Но, да, собственно. Но собственности, некоммерческого <сосе> партнерства. Получается, вам придется договор хоть заключать, чтобы использовать вот, вот, вот, вот территорию общего пользования по его передвижению. А они, смотрите, товарищ майор, вообще изначально, как бы, прораб в курсе, то есть у них вообще изначально план вывоза, вообще не предусмотрен, то есть они как бы завозя сюда технику, они прекрасно понимали, что план вывоза не предусмотрен, не согласован, то есть более того, как бы в устной форме они предупреждали, что мы запрещаем, то есть до диалога с нами. <соспитут> Мотово. В общем, они поставили вагончик в сторону Мотова, не в сторону Кузнецова. И газик у них стоит Боже. тоже мордой туда, на ту дорогу. Там еще что Значит, нет. они поедут на другую делянку, с другой ну, да, стороны. Да. У них же Это же подрядчики, у них простой. Им пока здесь нельзя, они там будут. Вот это все был лес до самой нашей дороги. Вот там наш участок. Шестнадцать метров дороги был лес. Все, бомбрась. Э, такие последствия, как вот эрозия почвы после вот, овраги. Да, не исполнители. Э, ветра. Ветра, да. А ветра и потом чем? люди... Ну, тут Я, ну, люди же здесь живут. Там и овраги просто. Живем, овраги. Я прошу прощения, вы слышали про такой понятие ⁇ Санитарно-защитная зона ⁇ Естественно. Поселка. Естественно. А вот Симон, мы вы думаете, наши... что вы про это можете сказать? Я могу сказать, что у нас в проекте освоения лесов санитарных защитных зон достаточно. В Костромском районе. И все они обозначены, но обозначены не Достаточно нами. Для Достаточно для того, чтобы вести работу в этих зонах. Ну, вы, ну барин сода. определяет, в общем, они ведем. Только ведем ее проходными рубками, то есть волоками. Вот вы сейчас сплошняком вырубаете лес здесь на, на границе. Да, да, она, она не санитарно юридически, но а, реально это санитарно. Просто... Они, они исполнители, делают, нет. Мы, не исполнители. Босс в Москве сидит. Не вырубать этот лес мы не можем. Если мы его не вырубим, департамент для самого хозяйства назначит нам штраф, как за оставленный, не недоруб. Это есть такое, можете сходить узнать. Знаешь, С юридической стороны они будут правы. Дальше, мы не посадим лес из-за того, что мы его не вырубили, они восторгнутся нами договор. А зачем нам это нужно, если мы департаменту, то бишь государству в лице департамента, платим деньги? ежемесячно по этому договору аренды. То есть мы выполняем свои условия, свои условия от своего договора аренды. Деньги эти идут в бюджет государственный, соответственно. В эту же область В, нашу в, эту же, в Костромскую область в нашу, на которой все работают медицинские учреждения, учат детей в школах и так далее и тому подобное. Так что же нам-то делать? Почему вы связываете руки-то так вот нам? Что значит связываете? А а мы не жители, мы жители. здесь живем. Житель... В я... собирали подписи со всех поселков и деревень, которые вокруг. Абсолютно все, без исключения, поставили свои подписи против вырубки лета.